Всем здорово! сегодня мы будем открывать 1 миллион кейсов на живых новых на форсдропе. Приятного вам просмотра, ролик будет жестким, но слушай, один лям кейсов это интересно. Всем здорово, Force Drop. Обновление, они до сих пор добавляют новые кейсы. Сюда добавили кейсы, знаешь, как на Изидропе, нож Изинож. Кейс нож стоит 400 рублей, и можно открыть аж 100 кейсов. Сегодня я хочу открыть как минимум 1000 вот этих вот фарм-ножей. На балике, напомню, 100к. Начинаем. 4000, 4, точнее, 40 тысяч стоит открыть и 100 вот этих вот кейсов. За одно открытие мы получаем... Кстати, уже нож, смотри, а я... о, я понял откуда. Они взяли это, знаешь, как это было, по-моему, на cs карде когда ты можешь открывать карточку, и когда что-то крутое, типа, оно вот так медленно открывается. Слушай, 100 кейсов. Вот на изи-дропе такого нет уже, черный глянь из выпали, не помню, дорогие. Мне вот сейчас интересна цена именно тычковых ножей. Э, очень, очень хочется узнать, сколько все-таки не стоит. Африканская сетка, фальш, он выпал. Еще, слушай, еще одна африканка. Но падает, честно говоря, шлак. Вот, ну реально, э, и снизу написано, что мы нафармили. Шир продается автоматически. Ушли в минус 36к. Минус 4000. Кстати, смотри новый этот о, подтверждение. То есть они прикольно сделали. Это всплывающее окно. Круто. Что вообще может выпасть? Слушай, ну это тот же самый ножевой кейс, только с добавлением ширпа. Я так понимаю, это мы сейчас открыли обычным открытием. Если открыть фастом, как оно будет работать? Или там, подожди, мы сейчас фастом долбанули. Слушай, фастом тоже есть какая-то анимация. прикольная, но от ножей выпадают дешевые и мы просто... Бля, на мы каждый раз отсасываем, реально. Это уже мы открыли, получается, 200 кейсов. Сейчас будет 300. Днем народного единства. На живых кейсов, за раз просто. Ну, блин, это прикольно. По 100 кейсов, конечно, крутить. Блин, ну, прикольная тема. Вот на изике они такого не придумали. Хоть и кейс по типу изи ножа, но на изике такого нет. Волноточки выпали. Так, а, блин, они. Мне показалось потихоньку пошел окуп. Но вот минус этого кейса, что, блин, ну я на аккаунте ютубера, и он, типа, мне не дает окупиться. Это уже 400 кейсов по факту. Приближаемся к косарю. Ой, как оно открывается красиво. Блин, но мне анимация нравится, закалка, стилет. Ой, по пошел окуп. Вот сейчас прям приятно, небольшой, но окуп все-таки пошел. 120 тысяч плюс двадцатка от изначального баланса. Давай фастиком. И следующую соточку. Му... А мы, мы, мы, блин, что-то мычу. Мы уже обычным открытием долбанем. Так, э, два ножа есть, но они ни о чем. Три ножа ни о чем. Блин, ну, помойка. Давай-ка, а если мы 10 обычным открытием откроем? Просто посмотреть, как это выглядит. Ну, 10, честно, не солидно. Хотя нож! Даже из 10 кейсов это по-любому окуп. Потому что это все-таки не 40 тысяч рублей, это не 100 кейсов. 10 кейсов, по идее, мы получили 583. Открывали мы за 400 минимум. Кстати, можешь 10 кейсов долбануть. Давай обычным открытием 100 кейсов откроем. Было бы очень круто, если бы была возможность открывать, знаешь, по 1000 кейсов. Вот это было бы реально круто. Круто. Ой, как оно, блин, лагается. Так, Наваха, а, еще наваха, ну это плохо. Давай дальше. Наваха. Блин, ну тоже ни о чем. Нам нужно что-то дорогое. Если много ножей, даже дешевых, да, это будет окуп. Но пока что, ну ни о чем, честно говоря. И все. Ножи на этом закончены. Нож. Ой, это хорошо. Хотя он стоит, по-моему, в районе 9 тысяч, не так дорого. Я помню, с Изика выводил, там, по-моему, 9. Да, он... А, 6 тысяч даже стоит. Мы ровно наполовину ушли в минус. Окей, давай обычными открытиями покрутим эту тему. Но прикольно. Но вот все-таки, знаешь, давно я не открывал по... Именно вот в таком большом количестве. На КС-карде автотроника. Так, Керич, хорошо, это прям годно. Автотроника выпала. Это круто. Это круто. Но вот вопрос, она, по-моему, в районе... 60к может стоить, 40 точно То есть она больше 40к рублей По-любому стоит, больше ножей нет. Ну и вот, ностальгия с временами по кэскарду Это уж дешевые ножи, я понял Так, наваха, ну и вот все-таки ностальгия, по-моему, карт Полтинник Почти 60 тысяч Как и говорил Нормально В бэкэм баланс Плюс 32 тысячи Нормально Ну и вот Карт вроде бы Это те ребята Которые ввели первую возможность Открытия по-моему 100 кейсов Я могу ошибаться Но вроде бы это было на CS карде. Там только еще можно было Клацать именно по вот этим вот иконкам А тут типа нельзя Оно само все делает Это конечно Неинтересно Прикольно было бы Типа 100 кейсов протыкивать Да долго Но типа Такое себе Честно говоря Вот такие вот открытия именно Фастом прикольно но ну, вот обычными открытиями Это конечно долго. У нас уже три ножа, особо не радуюсь. Ножи дешевые, есть шанс, что мы не окупим. Хотя их много, может быть это окуп даже небольшой. То есть я сомневаюсь в цене патины. Ну мне нужно вовремя меня отвлечь на телефонные разговоры. вот знаешь, что еще хочу проверить? Вот этот список нафармлена он, по-моему, пополняется по мере открытия карточек. То есть, как только тебе выпадает нож с карточки, вот сюда в нафармлено дропается нож. Если это... Да, слушай! А вот это реализовано прям классно, и мне это нравится. То есть, смотри, пока карточки открываются, ну, по мере открытия карточек, тебе именно вот в этот раздел нафармлено падают ножи. И это прикольно! То есть, это такая невзрачная фишка, но очень приятно сделано. Блин, я мало молодцы постарались. Вот в этом плане, потому что можно было, по идее, сразу сдропнуть ножи и просто чекнуть анимацию. Но это было бы неинтересно. Закалка. Но, тем не менее, это не окуп. Абсолютно мы уходим в минуса. Хотя мы уже, по-моему, в районе тысячи кейсов мы приближаемся. Давай фастиком 100 ножей долбанем. Хочется выбить сегодня что-то годное. То есть, в принципе, я хочу проверить, что отсюда падает. Но вот кровавых по. Ох ты! Раз, два, три, четыре, пять ножей, шесть, семь, семь, восемь, девять, десять ножей за раз! Вот это да! Но и... Самое интересное, что плюс всего на 14 тысяч рублей. Э, ну вот дорого стоит открытие этих кейсов, и, ну, оно как-то даже 100 кейсов не особо окупает. Я так смотрю. Хотелось бы какую-то сегодня кровавую паутину увидеть. Пока что самое дорогое отсюда выпадали, что мы с вами видели. Это, по-моему, Керотча от был. Ну и вот хотелось бы что-то еще отсюда сегодня вытащить. Какие-то кровавые паутины, возможно, ну, блин. Ну вот, ради интереса, мы сейчас сравним с новым кейсом, по-моему, VIP-кейсом. Он называется Открытие 10 штук. стоит в 90 тысяч рублей, потому что один кейс 9к. Да, по-моему, такие прайсы. И вот посмотрим на окупаемость. То есть, смотри, здесь мы по факту, ну, 40 тысяч поменяли сейчас на 32. Давай даже еще раз. Попробуем открыть и посмотрим, ну, какая окупаемость. Пока что он нас максимально окупал на вроде бы где-то 60 тысяч отсюда дропалось, 60-70 кусков. Если мы сейчас откроем кейс за 90к, посмотрим, как у нас окупит. Потому что VIP кейс новый на форсе. это прям, ну, это что-то с чем-то. То есть, здесь прям греха таить. Не нужно, ну, реально кейс крутой. А вот по поводу ножевого, ну, вроде бы дропается. А может быть и стоит по 50, по 50 открывать, тогда да, будет нормальный окуп. Но вот вопрос в том, что падают всякие африканки. Ой-ой-ой! А вот это называется человек наныл ножик себе градиент. Так, это хорошо, определенно. Ну, 89, x2, неплохо. Кстати, ребят, огромное всем спасибо. Забыл сказать, кто пополняет по промику моему. Есть промик на 40% процентов ОГР. Не рекламирую сайт. Ни в коем случае тут не Стоит открывать, он вас не окупит Я открываю на аккаунте ютубера, ну то есть у вас Таких шансов не будет, но если же вы пополняете Так же как и с Изиком, ну есть промик, я с этого Получаю деньги, вам не сложно, мне приятный, плюс вам бонус дропается, за это конечно Спасибо, вот промик Огр на 40% К пополнению есть, ну и для сравнения Давай, да подожди, а если Мы будем сравнивать с тем же разделом, то есть Тут же мало того, что добавили фарм Ножа, добавили еще и фарм тайного, а тут Я так понимаю, ну не вижу Я драгон лора, может конечно я проглядел, но прям Дорогих тут тайных скинов, я не, почему то не замечаю, потому что их тут просто нет. Попробуем тоже 100 штук. 100 штук Тайного стоит открыть 17 к рублей. Ну, то есть дешевле, чем ножевой кейс, но ну, тем не менее хочется посмотреть, как дропается отсюда. Ну вот, если с ножевого кейса выпадают самые одни из самых дешевых ножей, то по логике с Тайного должны выпадать самые дешевые тайные скины, но их должно быть больше. Ну, честно, реализовано классно. Реализовано прям круто, сравнивая с Изиком, ну, поинтереснее, чем на Изике. А просто даже по той причине, что можно открывать 100 кейсов за раз, а это что-то новенькое. И вот в, в формате вот таких вот карт, ну, нет, ничего подобного. Только форс это сделали, и молодцы. Так, по нафармингу, в принципе, все то же самое. И сколько тайного, блин? 100 кейсов тайного, боже мой. А прикинь, если 100 тайного выпадет, это, конечно, такая картина будет веселая. По-моему, 10 кейсов стоит 1700 открыть. То есть, если тебе из 10 кейсов больше, чем 1700 падает мужок, но по ему это окуп. Мы потратили в районе 17 тысяч. И если не ошибаюсь, то это окуп. Сейчас, конечно, посмотрим, но тайного нападло очень много. Просто-просто дофига еще хочется открыть фарма ВП. Ну блин, но ну, вот обычным открытием открывать тайны. Это конечно уже дрочь. Это где-то конкретный геморрой. А вот знаешь, что мне интересно? Если мы с этой карточки выйдем, она заново типа запустится или что с ней будет. Если она запустится заново, это будет просто ужас. Ну слушай, нет, она заново не запустилась. По итогу, по итогу, очень много тайного нам выпало. Ну прям дофига. Давай мы все дело продадим 1500 мы Ушли в минус Ну, вот такие кейсы, конечно, стоит, наверное, открывать фастом Потому что обычным открытием, ну, просто устанешь Реально устанешь Так, обменять здесь и кейсов Нам один авик выпал, да, фастиком Вот это, ну, стоит открывать фастом Тут очень много вап будет, скорее всего, дропаться Ну, да Поэтому такие кейсы все-таки... Фастом лучше крутить. Отсюда нам, смотри, на 9К выпало. Потратили мы 1300. Ну, опять же, либо же 13. к Но ну, уводят кейсы в минус. Формовый вот нож. Да, градиент выпал, я нанул определенно. Ну, что-то такое себе. Давай, самый дешевый. Ради интереса хочется просто посмотреть, сколько отсюда может надропаться эмочек. И опять же, каких. Ну, эмок прям дофига. Ну, ой, боже. Просто все здесь завалено этими эмками. 241. а Потратили 4 сотки. Ну и вот. Кстати, плюс 72 тысячи уже. Ну, нормально. Вот это прям почти x2 сделали от балика. Вообще неплохо. Про что говорил? Смотри, э, кейс за 9К. Просто посмотреть окуп на кейсе за 9К, ну даже просто насколько он нас окупит. И в сравнении с ножевым кейсом, с формом ножа. Так, пламя, ну вот тут прямо изейшее, а, хотя нет, нифига не изейшее. Потратили мы 90, ну нет, он в принципе, по-моему, меня сливает, у меня какая-то проблема с шансами. Минус бабки. Давай еще немного покрутим, вот э, если, опять же, тот же самый ножевой кейс всеми известно открыть. Но тут очень много сегодня ножевых кейсов, конечно. Просто хочется посмотреть, э, насколько покупает этот кейс, да, фарм, это же типа фармов, он тебя должен как бы поднимать. Насколько его открывать профитнее, чем другие кейсы. Волны, кстати, могут стоить дорого, а там, подожди, а, вороненая сталь, окей. Но смотри, соточка. Ну, мы опять ушли в минус Да у меня, в принципе, что-то шансы на балансе в последнее время Невысокие, просто какая-то проблема Но ну, я думаю, мы сейчас еще откроем 300 кейсов, и, в принципе, ролик можно заканчивать Неп Неплохой режим сделан мне он реально понравился, именно режим вот этого фарма Круто реализован, я такого давно не видел Форсу, ну, определенно за это респект Хоть не реклама, сайт говнище, не открывайте Но сделано реально круто, и я хотел По факту мы открыли, наверное, ну, не соврать Тысяч 10 этих фармов ножей сегодня, да Даже, наверное, не тысяч 10, но Тысяч точно открыли, но, ради байк это я напишу, открыл 10 тысяч на живых кейсах, потому что по факту их было много и, ну, 5к, я думаю, мы сто 100%. Но, слушай, градик это было неплохо, но опять же, все крутилось, знаешь, вокруг да около того балика, который был изначально, то есть 100 тысяч рублей или 10 тысяч поинтов. То есть плюс-минус мы к тому и пришли, по итогу на балансе сейчас плюс 12 тысяч раблсов от изначального баланса. Хотя, подожди, стой, нифига... Нифига подобного, нифига подобного, и я могу ошибаться, то есть 11500 рублей, ну да, все правильно, плюс... 15к от изначального баланса. Мне показалось, что я где-то ошибся, просто вся проблема в том, что фарм-ножа не all стоит открытый. Тут цена не такая за него и большая, по сравнению с баликом кровая паутина. Но ну, мы ушли в минус. Где-то вокруг да около. И по факту, если тебе что-то дорогое с этого фарм-ножа выпала какая-то кровавая паутина или там зуб тигра, не дай бог, то сразу забирай, потому что потом просто ну, кейс тебе начинает брить. И вернул он меня к тому балику, который был с самого начала. Но сделано прикольно, здесь как бы даже доебываться я не собираюсь, потому что сам, сам именно принцип открытие кейса, мне понравился. В общем, всем огромное спасибо, это был человек. надеюсь что увидимся в ближайших видосах, и мой канал Вражки полностью, ну его и так закрыли, ну как бы можете менять свою струну на Америку и спокойно смотреть видосики. Всем спасибо, и вот только после того, как я записал Первый видос, я понял, что можно открывать фарм ножа по одному кейсу, даже если такой возможности нет Короче, открыть 10 кейсов стоит 4К Смотри, что мы делаем Посмотреть код, нас перекинуло сюда Вот видишь, единичку, то есть 10, да, это 10 открытий Это реально пока работает Я недавно это нашел, сейчас начал делать превьюху на этот ролик Вот только-только увидел Ты, короче, ставишь единицу, и сайт думает, что открываешь Один кейс, и один кейс можно открыть За 400 рублей Вот это лайфхак Я сейчас, знаешь, что хочу попробовать? Я хочу попробовать открыть тысячи кейсов за раз. Но у меня, к сожалению, столько денег нет. Мы сейчас попробуем открыть... Так, подожди. Максимально тут... Окей, нам колония выпало И это обычным открытием открылось. Самое, что интересное, Смотри, максимально можешь открыть 100 кейсов. Давай попробуем открыть 150. По идее, должно хватить денег. Так, 150. Окей. Смотри, сейчас цена автоматически подстроится, вот, уже 60 тысяч, давай попробуем, мне очень интересно, будет ли это открываться с прокруткой или без, но это прикольный баг, который я обнаружил на форсе. И смотри, а, подожди, оно... стой, оно открывается не фастом, оно открывается обычным открытием, и если сейчас реально откроется 150 кейсов за место 100... То это значит, что можно открыть по факту и тысячу кейсов Очень интересно Посмотрим, как это будет работать Кстати, выпал штык нож-ночь Ну, это не так интересно на самом-то деле Потому что это мало денег Но вроде бы как мы открыли 150 кейсов Даже давай посчитаем Тут съебешься считать Да, смотри, открыто 100 из 150 А, нет, блин, к сожалению, короче 150 кейсов ты открыть не можешь Это очень плачевно Но по факту ты можешь открывать По одному такому ножевому кейсу просто ну вот этот лайфхак который я подсказал меняешь десяточку на единицу и ты можешь открывать по одному ножевому кейсу смотри деньги кстати с балика не улетают можно например сделать посмотреть код то есть по факту если мы меняем вот это значение условно на 1 миллион мне просто интересно посмотреть на стоимость блин, кейса о <свес> Ой, бля, это пиздец, конечно Ну, ребят, всем огромное спасибо Вот такой лайфхак на форсдропе. бля, блин, ну это прикольно Ссылочки халявные в прикрепе, вся халява там С вами был Самый Конченный, всем пока